Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Сегодня открываем первое хранилище третьего сезона. То самое интересное, с этого хранилища могут упасть сетовые кусочки. Что ж, хочу полутать со второй полосы сапохальных подземелей. Сетовый кусочек. Поехали! И есть кубик. Хорош. Думаю, жестко думаю, это не сет, это не сет, это не сет. Это тоже не сет, это тоже не сет, это тоже не сет, это тоже не сет, это тоже не сет. Беру кубик. Окей, окей, хорош, хорош. Это стопроцентный куб. Тут даже и нового рассматривать не нужно. И семить ничего не нужно. Отлично. Куб с первого хранилища. В целом, хоть это и не сет, но это тоже довольно-таки классно. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.